Недавно суд в Нидерландах, рассматривающий дело о катастрофе борта авиакомпании Malaysia Airlines в небе Донбасса семь лет назад, определился с основной версией произошедшего. При этом у специалистов из разных стран возник один и тот же вопрос. Почему американцы скрывают спутниковые снимки района и момента крушения авиалайнера Boeing 777-200ЕР? выполнявшего плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Например, российский военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков обратил внимание, что все обвинения ополчения ДНР и России в сбитом самолете, звучавшие со стороны Украины и Запада, строились вокруг упомянутых снимков США, об этом он сообщил и о «Красная весна» 10 июня 2021 года. Леонков напомнил, что из Вашингтона неоднократно звучали заявления, что у американцев имеются неопровержимые доказательства в виде спутниковых снимков. Однако прошли годы, но они так и не были представлены не только широкой общественности, а даже суду в Нидерландах. Вероятно, никаких спутниковых снимков, доказывающих вину ополчения ДНР и России, нет. 7 июня США официально отказались предоставить эти снимки суду для изучения даже в закрытом режиме. Это отказ одному из союзников по блоку НАТО. Это говорит о том, что, скорее всего, этих снимков нет, считает эксперт, уточнив, что иначе американцы нарушили правила Альянса об обмене развединформацией. Леонков добавил, что Малайзия также просила предоставить эти снимки, но получила отказ. Он отметил, что больше всего объективной информации о полете рейса MH17 предоставила РФ. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США утаивают от следствия и суда свидетельства огромной важности.